Всем привет! С вами Желтый Мужик И сегодня мы будем делать страшное Одна отважная девушка решилась На то, чтобы ее публично разгромили Ну, на самом деле я постараюсь это сделать мягко а, Ну, а если серьезно, то что? Значит, сегодня я вам покажу Не все, чуть-чуть а, Каким образом я делаю разбор видео аудио роликов на предмет их качества того как нас слушает почему я имею право этим заниматься скажем так значит я в своей жизни поработал много где в том числе лет 30 уже с микрофоном и вот одна один один из опытов моих это я Начал от артиста до директора творческого коллектива. И вот, будучи администратором, директора, директором коллектива, одна из функций у меня была, это... Смотрите, какой кайф. Сидеть в зале на представлении. Просто смотреть представление, значит, что там происходит на сцене. Вот, только с маленькой задачкой. У меня, значит, карандаши, кручечка, и я записываю все, скажем так, косяки, которые происходят на сцене. Ну, не, зеленый, не, не считая зеленых концертов, о которых когда-нибудь спросите, расскажу, что это такое, кто не знает. Вот. Зачем это делается? Как правило, фиксируешь даже то, чего не видно зрителю. И это вот очень важно, потому что если это не фиксировать до, то со временем этих маленьких-маленьких дырочек становится много-много-много-много, плюс они сами по себе становятся явными, и их начинает видеть зритель. Поэтому очень важно идти на опережение. Увидеть то, что может через какое-то время увидеть зритель. Картинку портить нельзя. Вот. Соответственно, и, конечно же, я, наверное, и в этой работе замечаю такие вещи, которые другие люди не обращают внимания. Но либо мы их не обращаем вот осознанно. А на, на неосознанной части мы все равно воспринимаем, считываем какую-то информацию. Просто не всегда можем себе отдать, в чем же проблема. Ну да ладно, теории. Погнали за кулисье. Я перехожу к экрану, чтобы вам показывать какие-то нюансы по ходу песни. Поехали. Так, а, опа, вернулись. Так, значит, ну у меня вот есть либо такой, либо примерно такой файл, по которому я сканирую. Итак, давайте послушаем короткий ролик, присланной девушкой. Добрый день, меня зовут Ольга Попова, я помогаю исцелиться, найти свое предназначение, разобраться в отношениях с деньгами, с мужчинами и, главное, с собой. А сейчас я бы хотела поделиться анекдотом по отношениям. Жена с укором обращается к мужу. Мне нужны внимание и уход. На что муж отвечает ей в ответ. Хорошо, внимание, я ухожу. Делал наилучшего, до стола встречи. Ну вот, как бы, как бы такая запись. А, Все вроде бы достаточно приятно. Приятный голос, приятная девушка. Может быть возникает вопрос, почему анекдот, собственно говоря. Здесь тоже нужно сделать маленькую ремарку. Смотрите, когда мы начинаем делать что-то ответственное, вот эта ответственность, то как нас потом услышат, как, она, как о нас осудят, подумают и так далее, на нас налагает такой большой груз ответственности. И что происходит? Эта ответственность еще больше выпячивает Какие-то недоработки, какие-то страхи, какие какое-то отсутствие автоматических навыков. Задача идти через комфортную среду, то есть вот просто через анекдоты, просто запись. Вот уже извините, вы, моя целевая аудитория, и вы являетесь слушателями, которые можете тоже давать обратную связь. Вот, но для этого человека это не его целевая аудитория, и ему здесь не страшно показаться, а, может быть, какой-то неумейкой в какой-то части. И это здорово. Поэтому вот на легком расслабленном фоне мы выявляем тонкие места и начинаем их шлифовать. И что очень важно, доводить до автоматизма, чтобы когда будет мероприятие, вебинар, запись или еще что-то, когда масса напряги, когда нужно думать о том, и о том, и о кнопках, и о том, что ответить, а тут могут быть троллинги, а там я забыл текст или нет вспомню и так далее, и так далее, как там переключиться на текст. Вот это все съедает нас. И тексты получаются, публичное выступление получается не Извините меня. Как бы мы того не хотели, но сначала, сначала мы продаем себя. А уже потом товар, продукты там, и так далее, и так далее. То есть себя как человека, как эксперта, как лидера и так далее, и так далее. Все, поехали к разбору. Теперь конкретно, теперь поехали, ну почти жесткача. Почти. Так. Итак, начинаем с самого начала. Поехали. Это не у меня косяк, это пауза на самом деле. Это вот такая пауза, она там почти 6 секунд а, с начала записи. Ну, вот у меня есть, смотрите, видите, такая вот пентаграммка из пяти вещей. Вот тех часть. погнали. Ай, ну ладно, давайте сначала с плюсов, как бы, да, традиционно. Есть тут плюс? Есть! Послушайте микрофон. Смотрите, а, сейчас послушайте, обратите внимание. А, Во-первых, что а, достаточно громкий звук, и микрофон сохраняет низкие частоты. Как правило, а, остаются высокие, а низкие тю-тю. Слушаем. Добрый день, меня зовут Ольга Попова. Я помогаю исцелиться, найти вот свое предназначение, разобраться в отношениях с деньгами, с мужчинами. То есть, видите, она не сразу включилась. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. да. Не главное с собой. А сейчас я бы хотела поделиться анекдотом по отношениям. Ну, то есть, слышим, что звук есть, нормально. А вот да, да да да да это немножко позже по энергии. Отлично. Вот, значит, а, а еще один плюсик. Он здесь, он дальше будет. Он будет дальше. А, давайте здесь посмотрим на минусы, какие есть. Ну, вот эти вот 6 секунд тишины, да, помните? 6 секунд тишины. О чем это говорит? Тишина, тишина, тишина, тишина. То есть, отсутствует элементарный навык, человек не может Новый. сразу, вот, понимаете, или не чувствует, не может сходу включиться. Ну, для этого нужна какая-то практика. Что-то еще писал. Да, чувство времени, навык включения на камеру. Вот элементарно. Это все делается. Ну, нужна тренировка. Вот, смотрите, какая еще штука. При том, что хорошо микрофон берет звук с, низкий, с низкими частотами, при этом есть избыточное давление. Когда она поднимает динамический голос, вот есть такое ощущение, что прямо давит, давит. Не знаю, услышите ли вы это, но если она еще добавит динамики, и еще будет громче, что будет, неизвестно. Вот у меня, например, микрофон в камере, нужно с ним тоже что-то делать, потому что, при, когда я добавляю, он даже бывает, что его запирает, и он падает, начинает плохо брать звук. Ну, давайте послушаем Оле. Меня зовут Ольга Попова, я помогаю исцелиться, найти свое предназначение. А, напоминаю, что мы слушаем. Мы напоминаем избыточное давление. Если сможете услышать, пожалуйста. Учение ...разобраться в отношениях с деньгами, с мужчинами и, главное, с собой. А сейчас я бы хотела поделиться анекдотом по отношениям. Жена... Опа, вот здесь, слышали? Жена, она чуть добавила динамики. И уже такой толчок. Ду, Жена... Кстати, я сегодня, вот в этом видео, не буду рассказывать, что делать и как делать. Я только показываю точки, о которых имеет смысл думать. Сукором обращается к мужу. Мне нужны внимание и уход. Вот там на мужа на что муж отвечает ей в ответ? Хорошо. Внимание, я. Ну вот здесь вот внимание. То есть смотрите, если чуть-чуть еще добавить динамики, то начнутся проблемы со звучанием. Вот еще одна интересная штука. В микрофон слышны при звуке речи. О чем я говорю? Сейчас попробую вам найти их, показать. Сейчас я бы хотела поделиться анекдотом по отношениям сейчас ну, вот был и сейчас... Жена с укором обращается к мужу. Мне нужны внимание и уход. На что муж отвечает ей в ответ. Хорошо. А, ну что мы ищем, чтобы вы понимали. Есть такие, знаете, у меня у самого иногда раз вот на, когда в офлайне работаешь, на хорошем качественном микрофоне, почему то этого практически не слышно. А здесь вот эти причмокивания, их почему-то Прямо слышно-слышно. Давайте попробуем найти сейчас. Добрый день, меня зовут Ольга Попова. Я помогаю исцелиться, найти свое предназначение, разобраться в отношениях с деньгами, с мужчинами и, главное, с собой. Вот, было сейчас... Ну, здесь, блин, большой шаг. Было такое... А сейчас я бы хотела поделиться анекдотом по отношениям. Ну, в общем понятна ситуация, что с этим, конечно, тоже а это чисто дикционный вопрос ну, с одной стороны качество оборудования, с другой стороны работаем с дикцией вычищаем ее так, дальше слово слово, на самом деле, о чем это речь это о том, что это и построение фразы ну тут это многогранная штука это и построение фразы и логика, и Построение, вот, допустим, вебинара, структура вебинара, последовательность каких-то блоков. В том числе подготовка себя. То есть, как уложить текст. Так, чтобы он там хорошо лежал и чувствовать себя спокойно на, уже на аудитории. Как положить текст. вот э, Сама технология укладки текста технология как сделать себе подсказки по тексту потому что многие либо читают либо прячутся за слайдиком вот ну то есть очень многогранная такая штука это слово это слово в сюда давайте так я включу обратно итак плюсы ой а это что-то не отсюда это со звука <сосы> низкий для женщины но ну, мы к этому вернемся а, я ничего не хорошего, я как бы, что, я ничего хорошего не сказал по слову? О, господи. А, ну хорошо, что, смотрите, очень отстроенная, вот у меня так презентовать себя логично, красиво не получается. Смотрите, вот текст того, вот здесь, послушайте презентацию. Я не совсем согласен, может быть, по офферу, по, по самому, но, но он красиво лежит. Льется хорошо. Слушаем. Я помогаю исцелиться, найти свое предназначение, разобраться в отношениях с деньгами, с мужчинами и, главное, с собой. Тут, конечно, вопрос там динамики, вопрос э, подачи. Это, конечно, вопрос отдельный, но вот сам текст данной ситуации, все в порядке. Э, так, давайте двигаться дальше. Так... Э, так, те токс, точка, точки роста у нас. что я ничего не указал? Странно, ну ладно. Ну, это быстрый анализ. Так, ну, по фото. А, ну, по телу, да, смотрите, тело. Ну, вот здесь как бы вроде все нормально, да. Красивая фотография, девушка такая, яркое открытое лицо, лоб открытый, что очень важно, да, в теле. Вот, чуть-чуть резкости не хватает видно качество фотографии хотелось бы добавить вот но для меня на самом деле больше степени важно не фотографии а живое участие и вот по телу смотрите в том что ролик записывается за фотографией человек не рискнул выходить в прямой эфир вот выйти на камеру мы все не идеальны, друзья мои. И я при том, что столько лет провел и там в офлайне, и здесь уже почти год выковыриваю всяческие, всякие фишечки. Идеальных нету, Но лучше быть нормальным и на камере, чем все время сидеть за кадром. Более того, смотрите, многие думают, я вот спрятался за кадром. Я себя там чувствую комфортно и так далее. Друзья мои, обратите внимание, вы ходите на вебинары, сколько вы слышите ситуаций, когда человек за кадром, причем вы это не видите, вы это слышите, что он там трясется, блеет что-то, мнется, что энергии не хватает, что что-то такое с голосом, что-то. Это сплошь и рядом. То есть все равно эти сигналы идут. А уровень продажности без вот контакта, без контакта без коммуникации, он... Ладно, поехали дальше по быренькам, а то это может затянуться. Все. Так. Плюсы тела. Все по плюсам. А, ну потому что я тело не вижу, чем мне анализировать. Минусы. А, ну отсутствует. Отсутствие. Вообще отсутствие. Что-то написал. Так, ладно. Погнали дальше. По звуку. Что я тут накопал? Вот, а, это вот там что-то у меня было. А, я не включил экран, сейчас, секунду. Смотрите, друзья мои, вот звук. Какой приятный голос. На самом деле, друзья мои, просто послушайте. Разобраться в отношениях с деньгами, с мужчинами и, главное, с собой. А сейчас я бы хотела поделиться анекдотом по отношениям чем хорош голос, да, можно с разных точек зрения оценивать, но знаете, к сожалению, есть голоса, которые, в которых обладает, преобладает высокие обертоны, то есть они вот такие. Я вам просто один только примерчик приведу, почему все-таки низ, низкий голос, более богатый, более бархатистый, лучше, чем высокий. И мужчинам, и женщинам. Смотрите, когда люди начинают ругаться, Обратите внимание, вы вспомните ситуацию. Они начинают говорить «Я тебе говорил, я а тебе говорил, я а говорил, ну, пельмени эти, да? «Я тебе говорил, а я тебе говорил». И на самом деле вон там, на неосознанном уровне, высокий голос – это напряг, это возмущение. Но когда голос достаточно низкий, я уже не буду переходить на сексуальные темы, да? Но факт в том, что низкий голос имеет преимущество перед высоким. И еще один маленький нюанс. Наше оборудование, мы, видите, особенно начинающие, но нету у нас, не всегда есть возможность найти 45-50 тысяч для того, чтобы купить нормальную камеру, нормальный микрофон, и чтобы, ууу, зазвучало, чтобы... А обычные камеры не засрезают, остаются средние и высокие. Вот в данной ситуации, я не видел, что за микрофон, будто я, мне же интересно, вот, и плюс природный голос хороший. Что у нас еще тут интересного? Да, вот я написал, низкий, бархатистый. А вот в жизни даже, там есть, присутствует Оле такой, знаете, такой, как это, не, не хрипаца, а такой, ну, что-то вот такое завораживающее есть. Так, тут ничего, поехали дальше, что у нас. Так, вот, при, ага, вот и дошли, при этом хрипаца в голосе. Хрипаться в голосе, она вот здесь, она меня настораживает. Смотрите, почему. Опять же, вот сейчас у Оли динамика достаточно слабая, разлет по эмоции, по силе голоса. И как только она мы ее раскачаем, и она начнет говорить, Эй! то... Сейчас вот что-то я не поставил, секунду, где это было. с собой.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 Главное с собой. А сейчас я бы хотела поделиться... А сейчас... Вот послушайте. А сейчас я бы хотела поделиться... Не знаю, а услышали? А сейчас... На, на окончании слова сейчас. С тобой. А сейчас я бы хотела поделиться... В чем, в чем тут опасность? Сказала бы, ну нормально же все, Господи. Ну, говори, говорит, чуть-чуть проскочил. Ребята, <клышка> проблема в том, что... <клышка> Ох, ешкин кот, я сегодня четыре консультации по полтора часа провел встречи в чем проблема чуть-чуть добавить нервозности ответственности добавить общего напряжения связки начнут поджиматься и это хрипаца начнет вылазить и, и а, человеку нужно во время мероприятия еще следить за тем, чтобы он не хрипел, чтобы он петуха не дал. Ребят, что, больше делать нечем, о не, чем? Не о чем следить вообще, да? Больше задач серьезнее нету. Поэтому вот, вот в этом состоянии, в спокойном, когда вылавливаешь эту хрипотцу, значит, вот я уже понимаю, что с этим надо поработать. Надо размять голос, раскачать его. Ммм. а ну вот я кстати вот вернусь да. вот я и по... то что сейчас вам говорил не подготовлен голос явно не в привычке голос готовить ребята меня вы меня поймите я знаю огромное количество людей которые выходят на микрофон не разминаются в смысле на в оффлайне без разминки а, а здесь так тем более нужно дикционный мусор что я имел в виду? что то я не помню ну, дикцион, это, как правило, да, но это вот эти вот. Кстати, вот, по, по звуку и по слову, в плюсы. Я абсолютно, кстати, по-моему, не услышал эти А, Э, О, У. ...исцелиться, найти свое предназначение, разобраться в отношениях с деньгами, с мужчинами и, главное, с собой. А сейчас вот, я бы хотела поделиться анекдотом по отношениям. Кстати, вот сейчас обратите внимание, паузу сейчас сделаю. Еще из плюсов. Оль. Если ты, ты меня, а, вернее, не есть, а ты меня услышишь обязательно. Оленька, у тебя есть вообще одно потрясающее, где я тебе хочу глаза это сказать. У тебя есть одно потрясающее качество, либо это случайно получилось, либо ты работала. У тебя отсутствует суета и присутствует пауза. Ребята, держать паузу. Смотрите, она, у нее есть паузы, и она эти паузы не заполняет. Эм, а сейчас я вам расскажу анекдот из м, отношений. Сплошь и рядом такое. Да. Вот, это хорошее. Это хорошо я сказал. О хорошем. Так, дикционный мусор присутствует. Так, чего? Вот, какая еще точечка роста? Смотрите, в, в анекдоте... В, нет, не в анекдоте, а вообще вот в этом выступлении. А кто заметил, сколько участвует героев, человек, образов? Ну, муж, жена, два, да? А еще она. То есть три человека. А, что же я тут размахиваю руками? Вот три человека. Три человека. И в идеале, в идеале, конечно же. Смотрите, вот и должно быть четко различимы эти три человека. Для чего это нужно? Ну, если очень кратко. Когда мы работаем на аудиторию, мы хотим, чтобы аудитория шла за нами. Но за кем идет аудитория? На чем она идет? Она идет на эмоции. А для того, чтобы у нее вызвать эмоцию, давайте я вот так на развернусь, да? А для того, чтобы у нее вызвать эмоцию, значит, надо эту эмоцию качнуть. А для того, чтобы ее качнуть, нужно самому иметь эмоцию. А для того, чтобы эти эмоции вообще были, ни одной сплошной я знаю э, спикеров, которые, знаете, как включат такого эмоционального такого, <Lynch> и полтора часа вот это колбасят. Это первый, может быть. Минута тебя типа, а потом это тебя прибивает. Эмоции, они то вверх-то вниз, то вверх-то вниз. И аудитория вместе с нами вверх-вниз, вверх-вниз. А и вот на вот таких простых вещах, как анекдот, на, здесь, не там, не на вебинаре, мы практически формируем умение переключения с эмоциями с интонационного ряда одного героя на другой, на другого героя. Мы вот сегодня только у меня в коуче психолог, и мы с ним так поржали, что на самом деле, я, кстати, вас такой же, да, вот в основной своей массе мы используем там эмоциональный ряд, это две, три, четыре эмоции яркие, которые мы можем транслировать. А все остальное там 150 эмоций. Мы даже иной раз не можем себя идентифицировать. А какому я состоянии сейчас нахожу? Так, я уже далеко ушел. Извините, мы же собирались анализ сделать, да? Ну, люблю я свою работу, не могу просто взять, сухо разобрать. Так, погнали, энергия. Ну, что-нибудь хорошего, желтый, скажи, Оли. баба Есть посыл! Что за посыл что я имел в виду? есть разница в ролях да она есть давайте послушаем посыл и разницу в начало так давайте 6 секунд я вот так чтобы их... хотя уже бы прошли добрый день меня зовут Ольга Попова я помогаю исцелиться найти свое предназначение разобраться в отношениях с деньгами с мужчинами и главное с собой я вернусь Сейчас покажу вам одну штучку. Если вы не улавливаете, возможно, сейчас смотрите, какая интересная вещь. Найти свое а а сейчас, сейчас, секунду. Ой, Добрый день. ]ολа. Вот начало, смотрите, вот начало, вот такое, как мышка. Где, а я вот здесь, вы здесь. Где-то я там, а вы здесь. Мышка такая. Добрый день, меня зовут Ольга Попова, я помогаю исцелиться, найти свое предназначение. Разобраться в отношениях с деньгами, с мужчинами и, главное, с собой. А сейчас я бы хотела поделиться анекдотом. На -на -на -на -на -на -на. Добрый день. Я такая-то, такая-то. Я помогаю с тем, со с тем, или та та та та та та И вот с этим. Пауза. А сейчас. Разделять. Но есть, есть вас недоработанный, но посыл пошел. Сейчас давайте дальше послушаем. По отношениям. Жена с укором обращается. Вот смотрите, переход. Почувствовали, да? Там такая тю-тю-тю-тю-тю. Мне, мне казалось бы, что может быть имеет смысл сделать, что представиться. А представление на самом деле энергетически, оно такое... Я знаю, Оля вчера сутки сидела с этим АБС, потом мы с ней что-то чуть чуть не до 12 еще там разбирались. Наверняка она еще потом это самое э, занималась чем-то. Потом я знаю, что она в 5 утра встала, поехала за цветами, там ей нужно было купить много цветов. То есть она сегодня абсолютно не выспавшаяся. Но извините, слушатели, не колебает, что мы там спали, не спали. Это наши половые трудности, ребята. Есть определенные техники. Вот я ввел э, семинар, который у меня начинался в 7 утра. Ну, там свои были причины, потому что девчонки из Сибири и Дальнего Востока. У нас там разница по 8, 12, 6 часов. И это оптимальное время для них было. А я сова. Я ложусь в 3 часа. И к 7 мне нужно уже с ними быть. И никого не волнует, сколько я спал. Есть техники, как себя за 5 минут разбудить, Провести мероприятие, потом ложись, помирай. Но потом. Но выходи к людям бодрячком, извини. Не годится. Че ты тогда пришел? Отменяй. Вот. И вот здесь, Оленька, конечно же, энергетически наполненно должно быть. Тогда это уверенность, тогда это трансляция экспертности. Ты сама в себе уверена, в тебе уверены люди. Ты в себе не уверена, в тебя не уверена, тебе не верят. Но при этом есть плюс, смотрите, как бы там ни было, закончила. Угу. И анекдот. Вот давайте прямо этот кусочек, переходик послушаем. Жена с Ну, чуть-чуть раньше. Еще чуть-чуть. Отношения. Отношения. Жена с укором обращается к мужу. Мне нужны внимание и уход. На что Четко муж расставила. отвечает ей в ответ? Вот смотрите, Хорошо. Тут даже на самом деле четвертый герой присутствует. Рассказчик. Есть Оля, есть жена, муж и рассказчик. На что муж ей отвечает? Да? То есть это еще одна роль. Давайте послушаем. Муж отвечает ей в ответ. Слышу, Внимание и уход. На что муж отвечает ей в ответ? Хорошо. Внимание. Я ухожу. Я наилучшего до скорого Слышали? Это мусор. И концовочка. Концовочка. Я наилучшего до встреч Что ты? Что, что? Что? Каких встреч? Что ты сказала, Оля? Еще раз. Всего наилучшего. Всего наилучшего. Всего наилучшего. Гиксование. Всего, всего, всего наилучшего. Это я гиксована гимнастику. Всего наилучшего. До новых встреч. Посыл. До встреч. Всего наилучшего. До новых встреч. До свидания, не хочу вас не видеть, не слышать. Все, все ушли под поле. Вот издеваюсь. Олька, не обижайся на меня, Оль. Я добрый. Так, что тут я еще нарисовал? Точки роста, тоскливое начало, слабая презентация. Ну, все, что, собственно говоря, слабое концов. концу. А, ну я вот. Почти все в одном стиле. Теперь у меня было. Да? Вот тоже надо отучать себя. Так. Что? Что? Надо резюмировать как-то все это безобразие, да? Ребят, значит, просто одна мысль. Предлагаю. А, ну, во-первых, понимаете, да, что есть большое количество вещей, которые вы сейчас даже не замечаете, но в момент стресса, большого, маленького, они начнут эти гадости вылазить. И вылазить яркими, пушными бутонами. Вот. А такие ситуации зачастую есть, потом люди вот бах, прибегают, но когда уже в потоке идешь на мероприятие, нужно искать окно, и там более филигранная работа, по чуть-чуть, по чуть-чуть вычищать это. Вот, так, что у нас? У нас вывод очень простой, ребята. Изменить себя, свои привычки, навыки. За несколько дней, как выучить программу, куда тыкать, невозможно. Даже в тыкании программы ты можешь выучить, но необходимо а, этот а, некий навык, автоматизм. Здесь тоже нужен навык и автоматизм. Давайте, я что, собственно говоря, приглашаю? Что делать-то? Вот у меня есть паблик. Выкладывайте свои анекдоты. Я вам буду давать обратную связь. Честно скажу вот такой достаточно полный обзор я делаю один раз дальше я просто буду немножечко давать маленькие корректировки потому что на всех меня не хватит чтобы делать такой срез достаточно полный по чуть-чуть смогу подкидывать но во-первых, а. Со стороны вам будет результат. Б. Призывая всех, кто участвует в этом процессе, тоже давать свою реакцию на те анекдоты, которые люди выкладывают. Как услышали, что показалось и так далее. Потому что одно мнение – это хорошо. Десять мнений – это уже великолепно. И ты понимаешь, что ты движешься в каком русле. Вот Дальше, что еще? Плюсы какие? Выкладывая анекдот, нарабатываются автоматические навыки. Не поверите, вот… Я когда первые свои анекдоты начал выкладывать, казалось бы, что там анекдот, да? У меня уходило, ну, в районе 40 минут часа на то, чтобы от начала найденного анекдота до выложенного его в паблик, где-то по часу бывало и больше. Мой рекорд сейчас это 11 минут. 11 минут. тух тух тух тух тух тух тух В среднем сейчас у меня 15-17 минут уходит на то, чтобы... Записать анекдот, причем, если видите мои страшные иногда видео, да, не пугайтесь, у меня правило, я не делаю 100, 150, 150 дублей, только настроечные, но запись с одного дубля, когда мы выходим на аудиторию, у нас нету дублей, вот люди, вот мы, вот все, что мы есть, мы должны выдать, и не надо себя приучать каким-то вот... Здесь я перезапишу, а там я красавчик буду. Да не будешь ты там красавчиком. Короче, ну, блин, чего уже еще объяснять. Все, я предлагаю, заходим ко мне, выкладываем анекдоты. Я даю обратную связь, вот. Вы получаете навыки. Более углубленная штука. Да, будет, я хочу запустить марафон. Не знаю, когда, надеюсь, в ближайшее время. Марафон, на котором буду давать более углубленную обратную связь. И не только обратную связь, что плохо, но и, конечно же, с корректировками, как это исправлять. Что нужно сделать для того, чтобы это было классно. Чтобы голос звучал, чтобы энергия была, вот. чтобы можно было себя продать продать свои продукты но самое главное ребят важно чтобы вы начали чувствовать себя достаточно комфортно перед камерой раскованно свободно и в конечном итоге получали удовольствие от, от результата от процесса от процесса и результата вот так точнее будет. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. С вами был желтый мужик. Извините за, я уже не знаю, сколько мы по времени таймер не поставил. Очень длинное видео получилось. Но это разбор. Коротко, только можно разобрать какую-то одну вещь. В любом случае, если вы досмотрели до этой секунды, минуты, надеюсь, что вы многое для себя уже даже из-за этого зацепили, задумались. И у вас появилось желание сделать себя более продающим спикером. Ну, а в благодарность мне уж будьте ласка. Ну, поставьте там лайк, ну, откомментируйте что-нибудь, чем не согласны, с чем согласны. Что вас возмущает. Вот я абсолютно позитивно отношусь к, всем, к всякому кипишу. Желтый. Вот, в любом случае, благодарю вас, тех, кто... Да, слушал до этого момента. Всего хорошего, солнечных вам продаж. С вами был желтый мужик. Пока, до встреч. Жду вас у себя в паблике. Подписывайтесь. Все, пока, жик.